Тридцать лет назад, в далеком 1989 году, я решил заняться бизнесом и открыл собственное предприятие. Тогда в СССР появилась возможность открывать малые коммерческие предприятия, я сразу же ею воспользовался, и меня приметили местные бандиты. Они предложили мне крышу, ну а чтобы я видимо не сомневался в ее необходимости, на всякий случай ограбили мой магазин и вынесли товаров на пару сотен тысяч долларов. В те годы я считал, что у меня есть бандиты которым я плачу, и за это они меня охраняют. Реальность же была несколько иной, как в известном анекдоте, когда бандиты объяснили, это не они у меня есть, а я у них. И я им не плачу, а они с меня получают, и охраняют они не меня, а свой бизнес. Вот так ожидания отличались от реалий. И тогда я понял, как устроен этот бизнес и этот мир. Сейчас изменились только формы и участники этой простой схемы. Суть осталась прежней. Теперь я расскажу, кому нужны митинги. Причем здесь демократия и самое главное, что это такое.